Привет, я Алекс, буду сопровождать вас дальше в путешествии по Вселенной. После того, как ученые поняли структуру атома, они разгадали и загадку химических связей между ними. И оказалось, что атомы, взаимодействуют между собой с помощью электронов. Давайте понаблюдаем за приключениями электронов. Они, как вам известно, очень маленькие, легкие и подвижные. Атомы объединяются, создавая молекулы, частицы нового вещества. Существуют разные виды связей между атомами. Так, например, объединяются в молекулу два атома водорода, и электроны у молекулы водорода теперь общие, их два. А когда объединяются два атома кислорода, то у них тоже появляются общие электроны. Но между атомами разных элементов возникает другая связь. Вы помните орбитальную модель Пора? Электроны находятся на определенных орбитах и могут перескакивать с орбиты на орбиту и при этом выделяется квант энергии, другими словами, фотон. Но электроны могут также перескакивать с одного атома на другой. При этом как раз и происходит химическая реакция и возникают, как говорят ученые, химические связи. Какие же секреты взаимодействия между электронами Раскрыли ученые. Секрет номер один. Между собой взаимодействуют только те электроны, которые находятся на последней, то есть внешней орбите. Секрет номер два. На внешней орбите может быть не более 8 электронов. Секрет номер три. Для каждой орбиты или слоя, как говорят ученые, есть ограничения. Например, максимально возможное количество электронов в первом слое 2, во втором 8, в третьем 7 и так далее. Это рассчитывается по формуле и ученые знают количество электронов в каждом слое каждого атома. А на последней орбите может быть только от 1 до 8 электронов, максимально 8. Секрет номер 4. Распределение электронов по орбитам. Посмотрим видеофрагмент об этом. Обратите внимание, как постепенно заполняются электронами внешние слои атомов, и вы поймете смысл периодов и групп в периодической системе Менделеева. В атоме первого элемента, водорода, всего один электрон. Увеличение заряда ядра на единицу приводит нас к атому химического элемента, гелия, в котором уже два электрона. Оба электрона размещены на одинаковом расстоянии от ядра и притягиваются к нему с одинаковой силой. Заряд ядра атома следующего элемента равен плюс 3. В этом атоме та же группировка из двух электронов, как в атоме гелия, и сверх того третий электрон, расположенный дальше от ядра и поэтому притягивающийся к нему с меньшей силой. Таким образом, атом лития имеет два электронных слоя. При переходе от лития к бериллию, от берилия к бору и так далее, Каждый раз увеличивается на единицу заряд ядра, а наружный слой пополняется еще одним электроном, пока в нем не накопится 8 электронов. Это достигается у неона. Следующий за неоном щелочной металл натрий имеет такие же два слоя, как атом неона, но сверх того 11 электрон, еще более удален от ядра. В атоме натрия таким образом появляется третий электронный слой. В атоме магния увеличивается на единицу заряд ядра и, соответственно, на третьем слое появляется еще один, второй электрон. У последующих элементов наружный электронный слой пополняется электронами, пока на нем не накопится 8 электронов. В этом заключается суть и физический смысл периодического закона. Проследим по диаграмме число электронов в слое атома в зависимости от заряда ядра. Сначала число электронов медленно увеличивается. Затем с появлением нового слоя резко уменьшается и снова медленно растет. Зависимость такого вида называется периодической. Далее происходит то же самое. В каждом периоде добавляется новый электронный слой. По номеру периода можно определить количество электронных слоев. А по номеру группы можно определить, сколько электронов находится во внешнем слое атома. Так, в четвертой группе у всех элементов во внешнем слое 4 электрона. В первой группе 1, а в восьмой 8 электронов на внешней орбите. Число электронов на внешних орбитах повторяется в каждом периоде, поэтому повторяются и свойства элементов. Именно поэтому элементы в группах, то есть столбца, похожи по своим свойствам. И вот мы подошли к секрету номер 5. Обмен электронами. Все атомы стремятся к стабильности. Это значит, что их орбиты должны быть заполнены максимально. Самыми стабильными являются те атомы, где на внешней орбите 8 электронов. Это благородные газы. Они практически не вступают в химические реакции, потому что они устойчивы. А атомы других элементов при встрече активно обмениваются электронами. Какие же атомы отдают электроны, а какие принимают? Это как раз и зависит от количества электронов во внешнем слое. Если их мало, то атом охотно их отдает, как, например, у лития. А если у атома не хватает несколько электронов, то восьми, как, например, здесь у втора, то он охотно присоединяет электроны. Вот такой получается пинг-понг. Таким образом, металлы и металлы легко вступают в химическую реакцию. Вот так ярким малиновым пламенем горит разогретый литий кислород. И в заключение немного потренируемся. Посмотрите, пожалуйста, на эти элементы и скажите, они отдают электроны или присоединяют их? Итак, кобальт в последнем слое 2 электрона. Отдает мышьяк в последнем слое 5 электронов. Присоединяет. Вор в последнем слое 3 электрона. Отдает. Кислород. В последнем слое 6 электронов. Присоединяет. Ванадий в последнем электронном слое 2 электрона. Отдает. Отлично. На сегодня все. Пока.